Ну что ж, дорогие мои друзья, да, это второй четвертьфинал сегодняшнего игрового вечера замечательного турнира от замечательной а, стримерши а, Светлана, которая Лана, приветствую, моя дорогая, горячо любимая, а, Чикушудо, да, здесь с никнеймами будет немножко тяжеловато лично мне, потому что я чуть-чуть плохо разбираюсь в а, японских вот этих анимешных никнеймах, ну что уж поделать, вот такие они. Такс, а, Бакр, главный авторитет. А, Муна, ноут и чекушода а, за а, коллектив, который называется Вечная Цукуеми. И за княжество у нас играют, соответственно, Гудвайс, Делайнер Кателаре, Медик и Медуза Бога. Ну, собственно, сейчас у нас опять же начинаются небольшие перестрелки. Потерялся где-то Гудвайс. В целом, его еще можно попробовать спасти. Хотя, конечно, сделать это будет довольно рискованно. И, может быть, придется им пожертвовать Так уж глобально Потому что медики все-таки есть А точнее медик только один а, В составе закняжества это КТЛР а, Против двух медиков У а, сопернической команды Ну конечно же Что нужно понимать Не одними медиками Эта игра делается Медик конечно класс очень важный Но перебарщика с ними тоже не имеет Никакого смысла Гудвайс, медуза по минусу Один ревайв от игроков Блэквуда все-таки присутствует она... и установлена бомба, а следом еще и, кстати говоря, на нее ложится мина. Вот такие вот приколы. И, дорогие мои друзья, поставлена бомба. Естественно, время начинает работать уже на команду за княжество и вечное Цукуеми попытках что-либо выбить, ну, скорее Ой, всего, лет, не ага. преуспеют, потому Победа что просто ранее. по одному отдавались на различных точках. Все-таки стоило играть чуть более командно и где-то, наверное, прессинговать э, более кучно, так сказать, если, конечно, можно так выразиться. Ну, первый раунд за княжеством. Напомню вам, что в предыдущем матче со счетом 2-0 по картам выиграла команда княжества. И оставили они на восьмом месте команду э, нубелки. Неприятный, конечно, момент, но в этой паре, кстати говоря, кто-то займет седьмое место Это тоже, конечно, неприятный момент, но исключительно для команды, которая займет то самое седьмое место Конечно, никому не хочется седьмое, ведь 10 тонн на кону у нас, как говорится А эти 10 тонн достанутся только самой сильной команде И заметим, насколько здесь слоуплей развит у обеих команд, потому что вот вспомните а, предыдущий матч, ну, например, на карте пирамида, да, как там разыгрывали между собой а, ну белки с княжеством, то вам сразу все станет понятно, что здесь матч будет идти более осмысленно и более осторожно, что ли, вот мне так кажется. Чикушуда сам себя что ли с молика поджигает вообще как бы нормально так играет человечек? Но почему, как говорится, нет. Почему бы и нет? Если меня не убили мои тиммейты, почему бы мне не убить самого себя? Благо, есть медик, который пришел и вроде бы как спас. Бомба, однако, кстати, до сих пор еще не была установлена. До конца раунда чуть менее 40 секунд. Чекушода снова погибает. Его. Только подняли и снова надо поднимать. А вот теперь уже бомба установлена. И начинается ретейк от игроков команды Вечная. Цукуйоми, uh, господи, это будет очень тяжело запомнить Жаль, к сожалению, что на экране не появляется название команд Хотелось бы, конечно, но что поделать В Warface, по-моему, такой возможности, как я понял, нет 25 секунд до взрыва. Делайнер делает минус со снайперской винтовки по оппоненту. Бра Бакер, прошу прощения, забирает медузу. Господи, какая кровавая баня, дамы и господа. Попытки в спину застрелить с дробовика. Не самый удачный, но Каталарай все-таки делает свой минус. И Чикушода последний, тот самый многострадальческий. Оформляет даблкил одной пулькой. Но, конечно, не успевает, к сожалению, спасти этот раунд. Вот такие дела, да, дорогие мои нормально. друзья Умер а он за этот бубу. раз а, За этот раунд Дважды Два раза его поднимали Его верные тиммейты, точнее Рау. Муна его, по-моему, оба раза поднимала, если не ошибаюсь Ну, неважно, неважно. важно Важно понимать здесь другое Это то, что... Опа Опа Агрессия Ну, кстати, агрессия... В общем-то, не бывает прям уж излишний. Но позиционно все-таки нужно иногда какие-то позиции поджимать и просматривать чуть более глубже. Так вот, последним выжившим как раз-таки остался тот самый игрок, который настрадался в этом раунде больше всех. И им стал Чикушода. Ну, очень осторожная, выверенная позиционная игра. В общем-то, как я еще и сказал, видя в первый раунд... 100% у нас будет Весь матч проходить именно В таких раскладах Делайнер минус главный авторитет И нет, как бы, опачки, здравствуйте, минус Муна, ноут остается один, это я имею в виду тот самый человек, который может кого-то здесь кильнуть, медуза бога, даблкил ноут, минус медуза бога, по-прежнему есть, есть возможность кого-то поднять, ноут забирает лайнера и в это же самое время попадает под снайперскую винтовку ГУ-2, за дорогие мои друзья, это третий раунд за княжеством, пока все попытки вечного Цукуеми ну, чуть-чуть трещат по швам, так сказать, да? К несчастью для них же самих Ну, может быть, в обороне будет как-то чуть-чуть проще играться Медвиг, попадание в голову по Чекушода. Опять, видимо, придется ему в этом раунде страдать Вот немножечко бы пониже прицелы было бы прям вообще хорошо-хорошо Опачки! Минус от Делайнера Ну, конечно, у нас опять же уже полная... Банка ревайвов, так сказать. Да, ситуация вроде бы 4 в 4. Погибает Муна после выстрела от снайперской винтовки Кудвайза. здесь же погибает Ноут, который не самую удачную позицию, видимо, решил разыграть в своей жизни, так сказать. Ну и 5 в 2. Без медиков остаются игроки команды Вечная цукуеме Но, однако, достаточно неплохо борются, даже невзирая на то, что, по сути, они сейчас зажаты О, да. в углу. И кроме как... Биться до последнего. Других вариантов у них не остается. Чукушо до последней. Что делать Чукушоне против двух оппонентов? В целом, да, что не делать? Не Тащить. Да. Но не затаскивает. Не и надо понимать, что и такие ситуации в жизни тоже бывают. Не все клатчи выигрываются. Ну, в данный да, момент 4-0. Седуны, пишет Мария. Ну, есть такое, да. В принципе, в любом командном... Шутере неважно в чем, есть возможность посидеть, и люди зачастую действительно этой возможностью пользуются. А почему нет? Просто понимаете, почему нет? Чекушода. Вновь самый первый погибший. Вновь. Это больно на самом деле. Но есть разменный минус по Делайнеру. Конечно, оба игрока, скорее всего, мы видим еще в этом раунде не один раз. Во всяком случае, Делайнера уже подняли. Но осталась очередь за Чекушода. Хотя его, скорее всего, в этой ситуации уже будет не поднять, потому что Муна далековато достаточно находится. Все, что-то погибает безвозвратно. Надо попробовать спасти Ноуда, но и тут тоже нет, потому что граната от Гудвайза долетает до соперника. И, пожалуйста, главный авторитет. Хэтшот по КТЛР без медиков на этот раз уже остаются и обе команды в целом. Команда но... противника разбита. Миссия выполнена Не дали даже договорить В две снайперские винтовки играют И в принципе, видимо, не ошибка Раунд Для начался. команды княжества Иметь такое количество авиков Один авик есть у Чукушода И, наверное, потому что он пытается Делать э, Что-то красивое <клышлен> Но не всегда удается. Делайнер. Минус главный авторитет. Муна ХАЕшки взрывает Делайнера. И тут же, конечно, серия ревайвов. Скорее всего, обоюдная будет, если удастся выиграть здесь перестрельческие конфликты. Но вот насчет перестрелок здесь надо, конечно, оценивать ситуацию а, трезво. Не с горячей головой бежать, так сказать, поднимать тиммейтов. Потому что это может привести к гибели всей команды. А Каталаре сейчас должен сыграть... Сверхосторожно, потому что Любой выход из-за угла, по сути, может привести К гибели самого же Каталаре, и в таком случае Надежда на взятие раунда не останется От слов совсем, но тиммейтов поднять Уже не удается, поэтому в любом случае Придется доигрывать этот раунд в меньшинстве Да еще и едва ли не в двухкратном Пока здесь у нас латают друг друга Ребята из команды Вечное Цукуеми Я постоянно буду а, Забывать Постоянно все это буду забывать Чикушодан, минус Гудвайс. Раунда. Каталаре тоже находит. В общем, я не сильно понял на самом деле, что от этого раунда желали э, ребята из команды Княжества. Как-то выглядело так, что они желали просто посидеть чуть-чуть. А, при этом без каких-либо действий. Что самое интересное, бомбу-то в этом раунде даже никто и не пытался поставить. Опять же, потому что не было никакой возможности ее поставить. Все завязалось на самую первую перестрелку. Позиционно под двойкой И, в общем-то, именно там Глобально весь раунд и заканчивался Есть один игрок Атакующий, простите В этот раз уже обороняющий, конечно же Стороны, обороняющийся, вернее Находящийся под единичкой Но после потасовки Под двойкой Игроку под единичку уже, по всей видимости, нет никакого смысла высиживать и дальше эту позицию. Поэтому здесь начинается веселье. Не сказать, что прям такое неудержимое. Но первые размены все-таки прогремели. Кушода и Медвик а, немножечко прилегли. Устали. Устали сидеть, решили полежать. И пока ревайвнули только Чекушода. Но, опять же, это позиционный ревайв Потому что, в общем-то, его было сподручнее э, заревайвить Делайнер попадает в спину Ноуду Кстати, вот терять э, медиков-то уж вообще не хотелось бы в атакующей стороне Минус от Чекушота по Делайнеру Ну, видите, чекушода не только страдает, но и все-таки киллы делает Кстати, статистика у него достаточно хорошая, но хотя бы не отрицательная Это тоже Добро достаточно установлен. важный момент Он единственный, кстати, у кого она <связь> не отрицательная в его команде Страдает больше всех, но и убивает тоже больше всех Бомба установлена, 4 в 4 По-прежнему еще есть возможность э, поднимать товарищей И вот тот самый момент, о котором я говорил Когда не нужно с горячей головой бежать и пытаться кого-то поднимать Какой минус от Гудвайза? Замечательный выстрел со снайперской винтовки Гудвайз, господи, боже мой Какой киборг! 5 киллов оформляет Гудвайз и дефьюз бомбы, дорогие Друзья Эйс, в общем-то, в исполнении игрока команды княжества вот, успешный, в одиночку аннигилировал всех соперников. 12 к 5, кстати говоря, статистика, что тоже весьма и весьма красиво смотрится. По-прежнему атакующая сторона в данный момент находится за вечным Цукуйоми, но в этот раз они были близки к победе. Если вот в предыдущем раунде удалось э, победить, то сейчас удалось только приблизиться. Дальше вот э, никак, ну просто, ну никак. Не подпускают. С дымовой шашкой на голову стоит э, ноут. Ждет, когда по команде тиммейтов, по всей видимости, ее будет необходимо откинуть на какую-то определенную позицию. Что тоже говорит, да, вот вы посмотрите, да, что это такое. Это говорит о том, что команды готовили что-то, да. То есть он стоит, ждет, когда ему скажут, он накинет и все. И все красиво, когда есть э, дымовая завеса у игроков, которые будут впоследствии э, устанавливать бомбу на двоечки. Если, конечно, получится. Итак, медуза бога. В общем, отстреляны уже главные авторитеты. Бакар пока еще даже не успели выйти, но уже очень сильно и очень много раз получали по голове. Не, не, ну, прям не удается долезть. Боже мой, какое же неудержимое веселье. Да, попытка заревайвить тиммейт привела можно так сказать, гибели всей команды, просто потому что тиммейт погиб в очень неудачном месте, за каким-то там деревом прилег, и чтобы поднять его, нужно было подойти в упор, а это, соответственно, сделать широкий стрейф, на котором непосредственно игрока и убрали. Ну, в общем... Да, это боль, кровь и слезы. Скорее всего, этот момент можно охарактеризовать так. Она ему такая встава... Он, он ей точнее. Такой, вставай, вставай! Он ей, господи. Он ему такой. Вставай, вставай. Он так, не могу, не могу, не могу. Все, вот опять у нас уже в уголке. Здесь аккуратненько а, отдыхает Чекушода. Многострадальческий нас Чекушода. Мне кажется, он самый убиваемый игрок в этом матче. Хотя главный авторитет такое же количество смертей имеет, кстати. А, так что они могут еще побороться за звание самого быстро умирающего игрока команды. Но, между прочим, в очередной раз атакующие действия команды Вечная цукуеме не сулят особливо-то ничего хорошего на самом деле. Ноут по-прежнему жив и, самое главное, сейчас не погиб... Божечки мои, Делайнер! Лайнер просто затыкивает Как вообще И до такого же. докатились Какой кошмар Дорогие друзья, 8-1 Но это приблизительно то же самое, что Раун. мы видели Наделся. С вами в первом четвертьфинале, когда команда Ну белки практически В одну калитку отдали карту пирамида Вот именно то же самое Мы видим с вами сейчас, отдача в одну калитку Но на этот раз этим занимаются Игроки команды Вечная Цукуеми Выстрелы на упреждение от э, Медвика. Кстати, у нас по-прежнему, напоминаю, по-прежнему атакующая сторона за командой Вечная Цукуйоми. Чепушода 14-ю смерть получает. Я я просто не могу, простите. Не, но так часто умирать это непорядочно. Как, кстати, главный авторитет тоже 14 смерть ловит. Видимо, у них такой коварный план. Скорее всего, именно эти два игрока работают по передовой. Именно поэтому они чаще всего погибают. Но здесь уже в агрессию отправляются игроки команды княжества. Просто им уже теперь фиолетово, если можно так сказать, на то, что они там в атаке, не в атаке. Они просто решили, что атаковать будем мы, как бы. Вот и все. И просто заканчивают раунд, типа, со словами, а зачем его ждать. Его это, в смысле, конца раунда, естественным путем, да? 9-1. Ну, естественно, опять же, там... Сама позиция как бы провоцировала на прессинг команду княжества. Потому что как без прессинга здесь... Ой, сейчас по-моему, будет очень интересно, да? Ой, по-моему, будет очень интересно. Но Чикушода как-то вот... Мало того, что... Мало того, что в него не попали. Так он еще и сам минус сделал. Ну, Делайнер разменял, тем не менее. Сейчас, естественно, оба игрока будут подняты. Удвайся Чикушода еще вернуться. Бам! И, конечно, там никого не было, к сожалению. Было бы очень красиво, если бы вот так в дымы в кого-то бы влетело. А вот теперь, кстати, держу, держу в курсе, да, в атаке у нас э, команда княжества. Именно они теперь будут устанавливать бомбу, Гудвайс! Подрезает Чекушода, Как бы вы бы думали, кого, конечно, он мог подрезать. Семнадцатая смерть. Ну, семнадцатая. Карл, как можно так часто умирать? Я, в общем-то, не прям уж таки, чтобы... Варфейсер, э, но даже... Даже мне это как-то странно. Хотя, опять же, если учитывая факт того, что он настрелял 13 киллов, по-моему, можно умирать и 20 раз. Самое главное, что ты делаешь убийство. Это важнее. А вот здесь как бы фиаско, братан. Как говорится, дорогие мои друзья, Муна и Ноут погибают. А они, между прочим, медики. И без медиков, соответственно, погибает следом Чекушода. Главные авторитеты Бакар а, остались вдвоем. Ну, кстати, при по сути равной позиции 2 в 2. Медвик. Ну, могла бы быть интересной эта хаешка, если бы она хоть чуть-чуть была направлена куда-то а, под соперника. И вот здесь звездный час для главного авторитета. Ну, открывается, ну, очень, к сожалению, криво. Но моментальный размен от бакра, что, естественно, здесь напрашивалось, ну, обязательно разменивать а, было нужно. Теперь бакр. Ах, не туда смотрит бакр. Медвик. Приносят десятый раунд своей команде Это матчпоинт и в общем-то Еще один раунд Раз начался. можно ошибиться Команде а, Вечная Цукуйоми Потому что после одного раза ошибки Закончится У них что? Правильно Закончится возможности ошибаться А вместе с этим и первая карта закончится Главный авторитет. Минус делайнер. Чекушота, кстати, по-прежнему еще лежит на лопатках. Игроки, видимо, думают, а стоит ли его поднимать. Ему присоединяется его тиммейт. Главный авторитет. Ноут, видимо, все-таки решил поднять напарника по команде. И, к сожалению, погиб там же. Но вот Муна. Успевает заревайвить главного авторитета Ну хотя бы так Один медик вроде бы есть И уже от этого как-то можно отталкиваться Немножко не дотянул а, своим могучим золотым криком Гудвайс до модельки соперника И у нас продолжаются отхилы Кстати, в этот раз уже ноуда подняли Прошу простить меня а, Размен и Гудвайз тут в соло. Но здесь уж, конечно, надо признать все-таки, что в этом раунде Гудвайзу скорее придется сдаваться. И на победу тут уж точно не поиграть. Потому что просто как здесь играть на победу? Учитывая, что там есть не два медика, ты да еще и выстрел с а вы а, прилетает в стену, а не в соперника. Ну, в два промаха. Классическая ситуация, когда два промаха для любого снайпера в любой игре приводят к его скорейшей гибели. И, наверное, это нормально, потому что снайпер... Должен, как и сапер, в общем-то, не ошибаться Ну, счет 10-2 Напомню, что победить в основное время команда Вечная Цукуйоми не сумеет Нужно надеяться только на победу через овертаймы, соответственно Но до них нужно взять еще 8 раундов Ноуда успели воскресить, делает это Муна Хорошо, когда вроде бы хоть как-то, но оперативно-таки действуют медики в команде. Но Ноуду лучше все-таки на самом старте-то не подставляться, потому что вот из-за него могла... Я вот не знаю, вообще Муна это как будто бы вот женский никнейм. А девочка это или мальчик, вот я, честно сказать, не могу догадаться. Но в любом случае, Ноуд повлек за собой сложные решения для команды. Делаймер минус Муна, Ноуд минус Медуза Бога. 3 в 2. Главный авторитет на постепенном отхиле. Ноуд воскрешает чекушода, но Успевает выжить. Мы К сожалению, для него и для его команды ненадолго. 11-2 итоговый счет, дорогие мои друзья. Первая карта за командой княжества, а точнее за княжество, если быть более точным.